снова здравствуйте мои уважаемые зрители обзор событий на фронтах и ну, уже, наверное, традиционно начну его северное направление с успокаивания жителей э, Брянской, Курской, Белгородской областей, которые после вчерашнего обзора почему-то посчитали, что я предрекаю им какое-то крупное наступление в ИСУ на их территории. Уже пишут Юрий, так что же вы говорите нам бежать, не бежать из Белгорода? Я повторяю третий раз, если у кого-то есть желание бежать из Белгорода, пожалуйста, до Владивостока. Там вас точно никто не тронет. Можно до Якутска, тоже никто не тронет. Но я думаю, что Белгороду ничего не угрожает. Но чтобы вы уже успокоились окончательно, лучше один раз уедьте. Мое мнение, как и позавчера, как и вчера, осталось неизменным. Некоторым населенным пунктам Курской, Белгородской областей и Брянской областей грозят определенные проблемы. Ну, в первую очередь, например, населенному пункту Теткино, по которому ВСУ могут вполне нанести удар. И также на данном участке стоят очень довольно приличные силы ВСУ, но они не больше, чем те же самые российские вооруженные силы на этом направлении. То есть ни о каком серьезном продвижении на этом участке речи быть не может. Тем не менее, ради пиар-акций, ради таких пиар-целей, чтобы показать, что мы перешли на территорию противника, могут показательно зайти на 1-2-3 населенных пункта. Вот что я вам говорю о северном направлении на протяжении уже там трех либо четырех дней. Вот такие риски здесь на сейчас наблюдаются. Отсюда же сами решайте, стоит ли вам оттуда уезжать, либо нет. Оценивайте уже по себе. То есть никакой серьезной угрозы ни для Курска, ни для Брянска, ни для Белгорода, ни для большинства, подавляющего большинства территорий этих областей я не видел и не вижу. Поэтому перестаньте паниковать, хотя я вас прекрасно понимаю. Люди жили мирной жизнью, и вот война пришла на их территорию. Итак, с этим направлением мы разобрались. Теперь переходим к Харькову. То есть вчера я тоже говорил о том, что ВСУ попытались занять несколько... Сел серой зоны, севернее Харькова. Ну и сегодня они от них отступили. Потому что попали под артиллерийский удар. А эти села почему являются серой зоной, почему их никто не занимает? Да потому что кто бы туда не зашел, он автоматически попадает под удар артиллерии противника. И соответственно несет потери. Да, Пиарли заняли несколько сел. Теперь из них ушли. Зачем это было надо, не знаю. Тем не менее, видимо, кому-то это было нужно показать как большую победу. Между тем, российские войска продолжают концентрировать свои силы в излучине Северского Донца между Чугуевым, Змеевым, Балаклеей и... Изюмом. По данным американской и британской разведки здесь уже сосредоточены очень крупные силы, причем по данным американской разведки сегодня они были озвучены. Российские войска готовятся к очень серьезному наступлению, потому что там уже замечена концентрация и второго и третьего эшелона, то есть огромная группировка готовится нанести удар. И британцы и американцы очередной раз указывают украинскому руководству, что над Донецким фронтом нависла просто страшная угроза. Его скорее всего окружат и уничтожат. И вопрос стоит. Только во времени и где конкретно будет нанесен удар. Если на северной фасе Донецкого фронта место удара более-менее понятно, должен быть удар из района Изюма, потому что там очень удобный стратегический плодар, который российские войска постоянно расширяют то где российские войска нанесут удар на юге, пока никто не знает. Фронт, где они могут это сделать достаточно широк, до 100 км, это очень здорово нервирует украинское командование, в которое их британские коллеги тоже в кавычках обрадовали, сообщив о том, что российские войска вполне могут провести наступательную операцию в районе Одессы с взятием под свой контроль района города Николаев и выхода в район Приднестровья. А еще британцы с учетом концентрации российских войск, подчеркиваю, это не мои данные, это данные, которые сегодня гуляют в американских и британских экспертных кругах. Так вот, по данным британской разведки, российская команда сегодня имеет возможность даже нанести удар и в районе Харькова. То есть место, где российская команда не может нанести свой удар, очень и очень широкое. А вот украинская команда не может так свободно маневрировать своими резервами. И не только потому, что их у него мало, а еще потому, что есть острая нехватка горюче-смазочных материалов и моторесурсов бронетехники, который отнюдь не безграничен, а танкоремонтных заводы, чтобы этот моторесурс восстановить, у них уже нет. И, соответственно, перебрасывая технику с одного направления другое, украинская техника, по сути, изнашиваясь, выходит из строя. А еще, если российское командование в случае нанесения удара где-нибудь в районе Одессы решит отрезать донбасскую группировку от правобережной Украины, оно легко может это сделать, разрушив всего несколько стратегических переправ через Днепр. А еще, ну, не будем забегать наперед, на самом деле, то, что я вижу, Говорит о том, что российское командование готовит украинским вооруженным силам массу неприятных сюрпризов. И сразу скажу, вот та вторая фаза войны на Украине, которая должна начаться в ближайшие дни, она будет абсолютно не похожа на первую. Ну вот просто совсем не похожа на первую. Теперь главное, о чем я хотел сегодня поговорить. Это по сути продолжение того разговора, что мы начали. То есть армия зачистила Украину от банд националистов, зачистила от отрядов ВСУ и дальше ушла вперед. Что дальше? И мы с вами поговорили в первой части, что необходимо сделать. То есть какие основные моменты нужно решать. А сейчас во второй части я хочу объяснить, показать, как это делается на одном конкретно взятом примере, а именно город Бердянск, который ровно так же, как и все остальные города южной части Запорожской и почти всей Херсонской области, прошла российская армия и ушла дальше. И оставил за собой, по сути, пустое место. Но здесь нашлись активисты, сразу скажу, эти активисты появились не местные, это тоже украинцы, такие же, как я, я их знаю довольно давно. Отличные ребята, которые прошли еще 14 год, такие же идейно заряженные, и они решили взять ситуацию под свой контроль и в свои руки. Сначала было дико тяжело. То есть оставшиеся в городе так называемые патриоты выходили на митинги, помните, были такие, да, видео. Они пытались не давать людям получать гуманитарную помощь, пытались саботировать любые действия новых властей. Но шаг за шагом эта команда реализовывала свой план. Шаг за шагом она субъектизировалась и в конечном итоге произошел долгожданный перелом. Причем, например, при создании полиции города Бердянска, новой полиции уже, да, тоже был очень интересный момент. Сначала был создан отряд в несколько десятков человек, причем костяком этого отряда стали полицейские города Мариуполя, украинские полицейские города Мариуполя. И также в Бердянске, в одном из первых городов Украины была убрана старая символика. И люди поверили в то, что это навсегда. И буквально спустя некоторое время уже старая полиция города Бердянска пришла на переговоры, мне сказали, да, и сказали, ребята, а вы возьмете нас обратно? Нам сказали, да, конечно, возьмем, приходите, естественно, вы пройдете проверку и дальше будете служить. И на сегодняшний момент полиция города Бердянска полностью укомплектована. Более того, желающих там служить больше, чем этих самых вакансий. И полностью укомплектован исполнительный комитет города Бердянска. То есть как только силовой блок появился и начал нормально работать, желающих работать в городской администрации, стало хоть отбавлять. И на сегодняшний момент город Бердянск – это первый город Украины, освобожденной Украины, где по-настоящему более-менее нормально, как это возможность во время работы, пустив и в тылу, но все-таки действующей армии, вот здесь работает нормальная исполнительная власть. Причем это сразу же отразилось и на уровне цен. Как только все горизонтальные цепочки были сформированы, появились возможности бороться со спекулянтами. И цены на бензин, и цены на продукты питания начали заметно понижаться. Потому что власть показала, что она власть. А дальше власть пошла еще дальше, она начала национализировать предприятия украинских олигархов, которые выступают за действующий киевский режим. И таким образом они создают экономический базис под развитием конкретно города Бердянска, Запорожской области и той будущей Украины, которая здесь будет построена на руинах вот той старой Украины не России. И я не случайно в первом материале сегодня утром сказал, что то, что сейчас происходит на территории Запорожской и Херсонской областей, это бесценный опыт создания, новой системы власти на территории бывшей Украины. И этот опыт показал свою успешность. А дальше, господа саботажники, либо там как вы себя называете патриоты, вам уже ничто не поможет. Мы будем выметать вас драной метлой с одного города Украины за другим. И люди, которые увидят реальные изменения в своей ситуации, они к нам потянутся. И даже если какие-то подонки будут приходить к нам во власть, как это случилось в Токмаке, мы их тоже благодаря этим самым людям быстро выявим и быстро поставим на место потому что несмотря на всю ту ложь те угрозы которые сыпятся в отношении нас от вас мы вас все равно победим потому что за нами правда потому что не вы а мы хотим построить на территории украины действительно нормальное общество в котором люди будут нормально жить и спокойно растить своих детей